по полю, если ты одна. Отвечу на самый-самый-самый задаваемый мне вопрос. Все ли могут петь? Ответ ⁇ нет, не все. Теперь зарубите себе на носу. Все ли могут научиться петь? Ответ ⁇ да, все. Даю вам шикарный вокальный лайфхак. Как научиться хорошо петь за 30 минут? Как вообще можно? Извлечь такой звук, каким местом и куда там что давить надо и почему раньше не получалось то, что сейчас кажется очень легким, но ну, настолько легким, что я забыл, что это когда-то было сложно. Все, помахай ручкой и скажи, вокалу надо обучаться только с детства. А кто ручки? Это такой долгосрочный процесс. <связывающие> Мастерская голоса. Как научиться хорошо петь? За 30 минут лидер вокального обучения, эксклюзивный дизайнер вокала Вероника Воршип представляет... Именно такой подход помог одному моему ученику, который сменил уже где-то в пять до того, как пришел ко мне обучаться. И он все никак не мог научиться нормально петь свою любимую песню, о которой он мечтал чуть ли не с детства спеть. Через несколько занятий он не просто спел эту песню, он исполнил все фишечки, все классные приемчики в этой песне и эффектно записал эту песню на студии. Его мечта сбылась. Так как же реально научиться петь всего за 30 минут? Есть только одно условие уметь попадать в ноты. И, конечно же, берите песню, которая ну не слишком супер-пупер из ряда вон выходящая ваших возможностей. Понимаете, о чем я? А сейчас расскажу вам, как вам научиться хорошо петь за 30 минут. Дам вам сначала несколько советов. У меня сохранились старые записи. Я, ну, во-первых, я не пел. То есть это было. Да я не смогу это воспроизвести сейчас, но у меня есть старые записи. Вот, я когда их включаю, даже удивляюсь, как, как вообще можно извлечь такой звук, каким местом и куда там что давить надо. И почему раньше не получалось то, что сейчас кажется очень легким, ну, настолько легким, что я забыл, что это когда-то было сложно. Первое, не верьте в избитые шаблоны, что вокалу нужно учиться долго и нудно. Это такой долгосрочный процесс. Я ничего не имею против обучения, особенно если человек учится этому долго, кропотливо и так далее. Но! Расслабьтесь, не нужно думать о том, что это надо очень долго учиться, а так как я этому время никогда не выделял или не выделяла, значит все, помахай ручкой и скажи, вокалу надо обучаться только с детства и все. А ждать? Встала и пошла. Вокалу вы можете обучиться в любом возрасте, с любым типом голоса и в любом месте. Второе, не зацикливайтесь на технике, типа на дыхании, на еще каких-то приемах, «Ой, мне еще надо этим овладеть, мне еще этим, и вот этим, и это столько всего, и ты берешься за голову и такой, а, ну его это пение». Нет, конечно же, это все нужно, но это все постепенно, потихонечку у вас наработается. Не это в действительности главное. Вокал это мышечный навык. И если вы хотя бы по чуть-чуть потихонечку каждый день будете работать над собой, у вас все получится. И когда вы начинаете петь, ни в коем случае не думайте про дыхание, про тут вот надо поджать, здесь вот надо использовать эту фишечку, а вот здесь еще что-то нужно сделать. Нет, просто расслабьтесь и попробуйте подумать о том, какие слова вы поете, что это за песня, к чему она вас побуждает или что именно вы хотите этой песней выразить или научить вашего слушателя попробуйте подойти к этому совсем с другой стороны и поверьте ваш голос расслабится, вы сможете почувствовать как управлять вашим голосом когда нам нужно что-то донести до человека вот действительно прямо его убедить или переубедить в чем-то у нас и голос начинает меняться и какие-то скрипики хрипики в голосе появляются или наоборот Рож. понимаете мы когда чего-то очень сильно хотим наш голос сразу же начинает на это реагировать и меняться и у нас голос меняется окраска насыщение темп поэтому то же самое в пении подойдите к пению совершенно с другой стороны вокал это когда вы можете выразить ваш внутренний творческий мир посредством песни Ваша задача выложить душу, рассказать человеку посредством песни, что именно вы хотите ему рассказать. Вот и все. Почему ну, нет расплюнуть? И поверьте, многие звезды годами, десятилетиями поют и до сих пор не знают названий тех приемов и фишечек, которые у них работают в голосе в момент пения, потому что они выкладывают душу. И когда они разговаривают со своим слушателем посредством песни, у них голос начинает выстраиваться мощно, эффектно, круто. Конечно, они держат свой голос в тонусе, они чему-то еще по пути, по ходу учатся, да, но некоторые из них до сих пор не знают, что они используют такой и такой вокальный прием. Они просто его делают, потому что душа просит. И вот загнать отсюда-сюда вашу технику, ваш голос, ваше пение, все приемчики, даже мелизмы разного рода, перегнать отсюда-сюда, чтобы они у вас шли душевно, эффектно, глубоко. Вот здесь нужен вам действительно настоящий профессионал своего дела, педагог, который сможет раскрыть у вас, ваш вокальный потенциал на все сто. И последний совет позволяйте себе импровизировать. Ни в коем случае не зацикливайтесь на том, что я должен обязательно спеть вот точно так и затянуть вот так, вот как это моя любимая звезда, например. Вы имеете полное право сделать из песни любой шедевр. Потому что сейчас поете вы под его минусовку, возможно, и так далее. Но ваша песня теперь уже и вы должны быть в ней королем или королевой. Вы имеете право изменить, сделать какой-то рычок, а где-то вот вам захотелось захрипели, тут штробасик добавили, а вот здесь так подъехали интересно глиссандировано к ноточке и получились намного эффектнее, круче ваши эмоции в словах. И вы почувствовали, когда вы вкладываете хоть чуть-чуть себя, свою импровизацию в песню, вы ее начинаете еще больше ощущать, пропускать через себя, и у вас по-другому выходит даже каждое слово, когда вы поете. Вот почему импровизация это одно из важных вещей, которые учат из обычного любителя стать профессионалом. Но самое главное — шикарнейшим артистом, который буквально захватывает дух своего слушателя. Назад, или я не отвечаю за последствия. А теперь как спеть вашу песню реально классно эффектно за 30 минут. Порядок! Внимание! Начнем все по новой! Первое, вам нужно послушать вашу песню один раз и постараться словить ее эмоцию, ее общий эмоциональный фон, что, как, чтобы вы буквально, когда слушаете эту песню, начинали что-то вспоминать про себя, про свои какие-то случаи из жизни, чтобы вас коснулось, чтобы вы буквально нащупали вот этот вот эффект эмоциональный. За что вам эта песня и понравилась? Почему вы хотите ее петь? Затем следующее. Мычим, только лишь мычим, от начала и до конца, включив вашу песню, вокальную партию, при этом закрыв одно ухо вот так вот. Мычим только вокальную партию, повторюсь еще раз. И ровно настолько громко, чтобы вы слышали как певца, так и себя. Таким образом, ваш внутренний вокальный слух будет лучше и лучше развиваться, и будет развиваться ваша мелодичность голоса, лучше будет срабатывать ваша вокальная память, музыкальная память, если хотите, и у вас дело пойдет гораздо быстрее. Затем, третье, берете слова вашей песни и тихонечко пропиваете уже слова песни как бы вставляете эти слова в мелодию этой песни закрываете тоже также одно ухо и тихонечко поняли тихонько поете так чтобы хорошо слышать себя и певца с которым вы поете Кто приходит и эти часы и так далее What do you do, do, do, do, do. On, break me down. Затем следующие уже спели эти слова от начала до конца с нормальной громкостью, с достаточной для вас. Поняли? Уже здесь ухо закрывать не нужно. Всякий раз, когда вы поете, каждый раз, когда пропиваете с ухом, без уха, тихонечко про себя мычите, всякий раз у вас всегда должны бурлить, кипеть или... Плюхаться, булькать ваши эмоции, ни в коем случае не зацикливайтесь на технике. Все время пусть вас этот эмоциональный фон сопровождает, пусть он лучше детализируется в момент, когда вы поете или мучите. Понимаете, о чем я? Затем берете слова и отмечаете в этих словах те места в песне где у вас была шероховатость. Вот на какой-то ноточке вы постоянно натыкались и все время ее неправильно пели. Или же какой-то звук здесь был не совсем точный, вы не разобрались. Или же здесь почему-то вы как-то плаваете, что ли, и не понимаете вообще какие там ноты. Вот именно в этих местах. Прослушайте еще раз внимательно только эти места и отработайте их отдельно. Это у вас займет минуты 3-5. А высокие ноты в песне, которые вы на данный момент сейчас ну, не можете взять своим голосом, спеть белтингом и так далее, спойте нежно фальцетом, и у вас получится красиво, я уверяю. Я не знаю, зачем мучат, просто пришел и расщепил. Да, ну это вот он сам себя там короче, встретил другого а -а -а. и на середину поставил. И вот теперь уже, после всего этого, берете минусовку и поете вашу песню. И самое главное здесь, вы должны слышать себя в песне. Не певца, не его голос, не его фишки-приемчики и все такое. Ваша задача спеть вашим голосом от сердца, от души. Да, в ноты, да, может быть, без какой-то специально крутейшей мелизматики. Но поговорите этой песней так, чтобы даже вас самих достало до глубины души.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 Пишите ваши вопросы в комментариях, и на самые актуальные из них я буду делать свои уроки, давать вам видео-ответы и советы. Вокальных вам успехов! Спасибо вам большое за просмотр! Пишите нам свои отзывы в комментариях под видео и в социальных сетях. Вокальных вам успехов! И всеобщего признания!